Здравствуйте! Мое Дело Бюро представляет обзор самых интересных новостей законодательства за прошедшую неделю. Сегодня в выпуске. Продление валютного режима. Мистификации с УСН. Когда зарплата раньше? Больничный для уволенного. Налоговый прогноз. Продление валютного режима. Центробанк до 9 марта следующего года продлил некоторые валютные ограничения, срок действия которых раньше заканчивался 9 сентября. Пролонгация касается лимита для граждан на снятие с валютного счета или вклада наличной валюты, лимита для резидентов на снятие валюты для командировочных расходов, правил продажи долларов и евро гражданам. Мистификации с ОСН Нарочно копить дебиторку, чтобы не слететь с УСН, так себе метод налоговой оптимизации. Суд встал на сторону налоговых инспекторов, которые по итогам проверки принудительно перевели с ОСН на усно плательщика, резко и дерзко встроившего подконтрольного посредника в свою цепочку реализации продукции. И дело тут даже не столько в самом дроблении бизнеса, сколько в его единственной цели – остаться на УСН. Когда зарплата раньше? В виде исключения можно выплачивать зарплату работнику раньше срока. Например, уважительной причиной для этого может быть ипотечный кредит – срок очередного платежа, по которому чуть раньше зарплаты. Однако срок выплаты аванса по зарплате тогда тоже нужно сдвинуть, чтобы интервал между выплатами составил не более половины месяца. Как оформить такие особые отношения, читайте в нашем материале. Больничный для уволенного. С глаз дало и сердца вон – это не про уволенных или уволившихся работников, особенно тех из них, кто так и не трудоустроился. Таким непрекаянным бывший работодатель должен оплатить больничный, если его болезнь началась или получена травма в течение 30 календарных дней со дня увольнения. Налоговый прогноз. Возможно, уже доходы этого года граждане смогут уменьшить на свои расходы по аренде жилья. Депутаты предложили новый социальный вычет по НДФЛ. Таким выстрелом планируют убить сразу двух зайцев, не только частично снять финансовую напряженность арендаторов, но и легализовать рынок аренды жилья. Минцифры предлагают аккредитовывать компании, в которых выручка от IT-деятельности составляет минимум 30%. Стартапы, не имеющие выручки, но инвестирующие в IT, также планируется аккредитовывать. В Москве ставка по льготным инвест-кредитам для промышленности снижена с 9% до 3%, в том числе по ранее выданным кредитам. Максимальный размер кредита увеличен с 1 миллиарда рублей до 3 миллиардов рублей. И новости маркировки. 1 марта 2023 года до 1 марта 2026 года в Москве, Белгородской и Московской областях планируется проведение эксперимента по розничной торговле лекарствами, отпускаемыми по рецепту дистанционным способом на базе системы маркировки. Перечень таких препаратов будет утверждаться отдельно. С 1 апреля следующего года будет запущена маркировка пивной продукции в кегах, с 1 октября следующего года в стеклянной и пэт-таре, а с 15 января 2024 года в алюминиевых банках. Напомним, эксперимент по добровольной маркировке пива и других отдельных видов слабоалкогольной продукции проводится в период с 1 апреля 2021 года по 31 августа этого года.